Всем привет! Меня зовут Алексей Лебедев, и вы на моем канале, посвященном предпринимательской деятельности и саморазвитию. Раз в месяц на моем канале выходят видео об известных предпринимателях. Так я уже рассказывал о Дональде Трампе и Генри Форде. Сегодня я хочу рассказать историю человека, который предсказал тренд на производство органической косметики и с нуля создал известный на весь мир бренд. Историю Андрея Трубникова. Поехали! Поехали! История успеха Андрея Трубникова началась в 98 году, когда он разорился. С бизнесом не ладилось, на работу не брали. И отчаявшийся бизнесмен хотел начать торговать живыми курицами. чего его отговорила жена. Она же как-то раз во время мытья посуды пожаловалась на то, что фейли слишком дорогое средство. И вот было бы такое моющее средство, которое не било бы по карману. И при этом эффективно справялась бы со своей задачей. Трубников смекнул, нашел партнера и за 5 тысяч долларов они купили формулу моющего средства на химзаводе. Получившуюся жидкость назвали волшебницей и украсили изображением незнакомки из журнала. Средства мешали сами, развозили его на москвиче, а вопрос быта решали хитростью. Пробирались к генеральным директорам фирм под видом клиентов и продавали бутылочки по цене 5 рублей за штуку. Волшебница пользовалась неплохим спросом И через 4 года Трубников продал свою долю за 200 тысяч долларов А затем основал компанию первое решение В этот момент берет свое начало знаменитый бренд косметики Рецепты бабушки Агафьи Под новым брендом Трубников начал делать шампуни и бальзамы для волос Рецепты бабушки Агафьи буквально взорвали рынок Производство росло На пике было более 700 позиций, которые продавались по всей стране в чем же был секрет столь большого успеха? Андрей много работал над производством и имиджем. Красивые ресницы. Лицом бренда стал полноценный персонаж. Сибирская травница Агафья Тихоновна. Легенду продумали до мелочей. Кто она такая? Как встретила своего мужа из Бурятии? Как попала в Сибирь? Ее образ создавали полгода. Художник бесчисленное множество раз перерисовывал травницу по просьбе Трубникова, который развешивал изображения Агафьи Тихоновны в квартире и подолгу рассматривал их. Она похожа на какой-то тропический фрукт, типа того, покрытый влагой. Да. У одной бабушки был слишком хмурый взгляд, другая похожа на европейку, третья уже лучше. В итоге Трубников создал идеальную русскую бабушку, которая точно попала в целевую аудиторию. Женщины средних лет верили, что она действительно существует. Писали ей письма в Сибирь и с удовольствием покупали продукцию. По словам самого Трубникова, в то время продукты в сегменте косметики были безликими. И именно портрет бабушки помог обойти конкурентов и прочно укрепиться на рынке. Несмотря на большой успех, Трубников и не думал останавливаться. Он рассуждал, у евреев есть мертвое море, у австралийцев зеленый чай, а за Россию, торгующую одной нефтью и газом, с йота то Сибирью и дикими травами ему обидно. Жалко. В итоге в 2007 году под новым брендом он выпускает пробную серию шампуней и кремов для лица с радиолой розовой, растением, занесенным в красную книгу. Так начала свою историю компания, прославившая Трубникова на весь мир, Натура Сибирика. В 2008 году бренд Натура Сибирика получил полноценный запуск. Была создана линейка товаров, построены заводы в Сибири, а в 2012 году был открыт первый магазин в Москве. Сегодня «Натура Сибирика – это интернет-магазин и 45 офлайн-точек по России, в том числе 13 собственных магазинов по всему миру. В Сербии, Эстонии, Боснии, Герцеговине, Черногории, Дании, Испании и Гонконге. Суммарно товары «Натура Сибирика продаются в 60 странах мира. Стоит отметить, что продукция компании продается в лондонском «Харац», одном из известнейших магов мира. В 2007 году британский «Таймс» включил Натура Сибирика в пятерку лучших натуральных шампуней. Летом 2017 года Нью-Йорк Таймс назвал Натура Сибирика редким ярким пятном, в страдающей от стагнации экономики России. Сегодня здесь разные оттенки коричневого цвета. Натура Сибирика сегодня образец социального предпринимательства. Компания создает рабочие места на севере страны, где с работой очень туго. Жертвуют деньги на восстановление лесов тайги. Помимо бабушки Агафьи и Натура Сибирика, первое решение делает косметику Планета Органика. Под отдельным юридическим лицом Планета Органика. Свое последнее интервью Трубников дал журналу Forbes. В нем он оценил компанию в 500 миллионов долларов. С перспективой роста до 2-3 миллиардов долларов уже в ближайшие годы. Как удалось построить такой масштабный, действительно полезный для людей бизнес? Секрет, конечно же, в личности. Андрей Вадимович действительно уникальный человек. Чтобы убедиться в этом, не надо читать статьи на Википедии. Все ответы есть в последнем интервью. Посмотрите, насколько детально он готовился к созданию нового продукта. Для собак шампунь. Вы сделали шампунь для собак? Да. А вы не боитесь, что ваш бренд размоется? Не, он называется «Вилда Сибирика», он не называется Натур Сибирика». Но смысл его в том, что мы посмотрели за дикими животными, как они, какие растения они используют. Например, заяц-беляк, когда вот снег выпадает, он там разрывает разные растения вот до этого и, и ест их там. Вот, и, и у него от этого шкура становится белее, чтобы его меньше хищник замечал зимой на снегу. И там много таких растений, которые вот едят, там медведи на Камчатке какие-то специфические. У нас целая команда работала с этим делом. Зоологи, ну которые, кинологи всякие, вот они там, которые торговали раньше шампунями, человек пять там, они... Копались, копались, где-то, на года два. Наверное. Андрей Вадимович заморачивался над производством, но мало верил в статистике. Не любил бизнес-планы и размытые презентации. Всегда действовал по интуиции. Андрей хотел, чтобы его бизнес прославлял Россию. Его флагманский магазин на Тверской улице несет постоянные убытки. Уходит в минус на 50 тысяч долларов каждый месяц. Но компания сохранила его, чтобы поддержать имидж России на рынке, дать конкуренцию соседним ЛАЖ и Евреша. Вы понимаете, что на тур -Сибирь... Это бренд-патриот, да. И люди, которые его покупают, они гордятся, что в России что-то сделали хотя бы приличное. Да? Не нефть какую-то там откачали, там, не уголь, а мы создали косметику, там, которая продается там, в мире. Там, и мы как бы гордимся этим. Стоит мне убрать магазин на Тверской, как имидж бренда Патриота начнет уменьшаться. Потому что я там стою рядом а, с такими монстрами, как и Фраше, например, там, с двумя миллиардами долларов оборота, я там стою рядом с Лашем. Я действую на нервы. Ну да, потому что они думают, этот проклятый Натур Сибирь уже заколебал нас. Я действую на нервы, поэтому я трачу эти деньги, чтобы действовать на нервы Лаши и Фраше. Вот, И этим я показываю величие российского бренда, который в России занимает достойное место. Еще один важный момент. Андрей был успешным предпринимателем, но никогда не гнался за деньгами. Считал, что с огромным ростом компания неизбежно потеряет в качестве продукции. Издательство Альпина выпустило список правил, которым он пользовался в бизнесе. Их всего 30. Я выбрал 8, которые показались наиболее важными. Ссылку на полный список оставлю в описании к ролику. Итак, 8 важных правил. Первое. Воплощаться в своего потребителя. Знать его характер, привычки и какая у него семья. Нельзя делать продукцию для людей вообще. Надо видеть, для кого ты делаешь именно сейчас. Второе. Искать, чего не хватает рынку. Все время думать, что можно сделать еще. Свободные ниши есть в любой сфере. Надо научиться их видеть, чтобы создать бизнес, полезный для людей. Третье. Добиваться идеала. Если запускаете новый бренд, он должен быть готов до мелочей. Пока не убедитесь, что он идеален, выходить на рынок нельзя. Лучше потерять время, но не покупателей. Четвертое правило. Отличный совет для розницы. Бить в цель. Выпускать много и самого разного, а за счет большого объема держать приемлемые цены. Пусть из новой линейки выстрелит только один продукт, но он сможет покрыть все расходы на остальные и принести настоящую прибыль. Пятое. Быть быстрым. Лучше проверять новый продукт прямо сходу, на людях. Прийти в магазин, поставить на полку и следить за реакцией. После спрашивать, что понравилось, а что нет. Это гораздо лучше размытых фокус-групп. Шестое. Быть актером. Руководитель должен все время играть роли. Сейчас ты художник, а через час жесткий менеджер. Седьмое. Быть простым. Любой сотрудник может прийти к тебе со своей идеей. И тебе не зазорно согласиться, что он прав. Восьмое. Быть оптимистом. Любой провал может стать началом нового дела. Можно полностью разориться, но это лишь повод придумать что-то еще. Для этого ищи свободные ниши. То есть смотри пункт первый. Вот такие правила бизнеса Андрея Трубникова. Как бонус к этому видео предлагаю прочитать книгу. Называется она «Бизнес против правил. Как Андрей Трубников создал «Натура Сибирика» и захватил рынок органической косметики в России». В ней вы найдете еще больше информации о том, как он вел дела, и почерпнете что-то для себя. А с вами был Алексей Ревидев, Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!